Ну, убери ну, нахуй. Эй, не, не тро, ру, вот не надо руками, э, руками не, руками меня, не трогай. Э, вот так я пос... Всем доброго времени суток. Ютуб буквально наводнил контент, типа, простому блогеру запрещают снимать в каком-то месте, где по закону съемка разрешена. Например, это может быть какой-то магазин или торговый центр. И он, почувствовав себя борцом за справедливость, идет на конфликт с местной охраной, либо рабочим персоналом, дабы отстоять свои права, да еще и заработать славы на Ютубе. Хайпанем немножечко. Вопросов нет, эти блогеры правы, и если дело доходит до полиции, то каждый раз выясняется, что закон на их стороне. Дело в том, что по законам РФ фото и видеосъемка разрешена практически в любом месте, за исключением, пожалуй, особо секретных объектов государственной важности. А насколько я знаю, магазины и гипермаркеты к таким уж точно не относятся. Это мои сумки, это мой труд. Закон Паша, я же не прихожу пьет. к тебе домой, твои труси снимать. Отправим твою жопу домой. Подожди, улице, вот да, ты где? Бы... Ты на... Но здесь есть одна тонкость. Если ты снимаешь в общественных местах, и к тебе в кадр случайно или специально попадают лица людей, то тебе потребуется разрешение от них на публикацию их физиономии в интернете. В общем-то, когда ты снимаешь какое-либо мероприятие, то существует как бы негласное подтверждение людей на публикацию материалов с их участием. Ведь все хотят получить памятные снимки и свою минуту славы в пабликах ВКонтакте. Другое дело, когда ты снимаешь отдельного человека во время работы или каких-то личных занятий. Здесь, безусловно, необходимо его согласие. И не дай боги, если ты разместил в ютубе видосик с лицом незнакомца без его согласия, а он нашел этот видосик, дело может окончиться судом. Поэтому предусмотрительные блогеры и пранкеры, когда снимают людей на улицах, часто замазывают лица или же просто вырезают их из кадра. Но есть законы, а есть чисто человеческие отношения. Если человек не хочет, чтобы снимали его либо его собственность по совершенно любой причине, пусть у него, к примеру, нет настроения на это, и если он простым человеческим языком просит тебя не снимать, то зачем делать это? Ребята, я же вас прошу Ну я торгую, я не хочу бы, понимаешь, понимаешь? Ну я не хочу, пожалуйста. Разумеется, мы должны знать свои права, и это хорошо, когда есть те блогеры, которые нам об этом рассказывают. Но для того, чтобы рассказать о возможностях съемки в различных магазинах, торговых центрах, кинотеатрах, рынках и тому подобное, достаточно создать один-два ролика. Но, к сожалению, жажда на наживы и легкой славы заставляет совершенно бездарных личностей делать целые серии контента из подобных видео. Да-да... Это я говорю про тебя, Романус. Конечно, это же хайп, это же провокация. Массовому зрителю на ютубе неинтересны адекватные ролики с разъяснением всех правовых моментов по видеосъемке в так называемых запрещенных местах. Им подавай скандалы, разборки и трэш. По подобному принципу работают такие трэшовые каналы, как СтопХам и Лев Против. По этому же принципу устроен и канал многим знакомого зеленоголового персонажа. Ну или какого там цвета у него сейчас голова. И к моему глубочайшему сожалению, канал Евг решил хайпануть таким же путем. Я смотрю канал Жеки и Еврея уже несколько месяцев. Они делают благородное дело, разоблачают мошенников и барык в жизни и в интернете. Чем даже сподвигли меня сделать ролик с разоблачением, который, кстати говоря, довольно скоро выйдет на моем канале. Обещаю, это будет бомба. Но в этот раз ребят с канала Евг, к сожалению, занесло куда-то не туда. Пиздец, нахуй, блять! Так что я сейчас серьезно. Парни, завязывайте с провокациями на рынках. Мы все ждем от вас новых качественных разоблачений. Ну а с вами был Аззи. Обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал и Instagram. Здесь бывает жарко. А все вновь подписавшиеся получают плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к харизме и плюс 20 к сексуальности. До встречи в новых видосах и оставайтесь на позитиве.